Ну, твоя карта. Угу. И ох мой. И mm -hmm. два конкурира моих там же будут. Ну им еще доех с... доехать еще надо. Вместе с этим 195. Идверт, и две артиллерии все мои. Я успеваю поджаться да. а, Там кран едет. Ладно, я сюда пока приду цвет надо. Блять, советку на гору запустили, да? но я ее долбил, долбил 200 хп, оставила свой... Да, что ты будешь делать они меня тут решили прям выкурить вместе с юсом он с херами творит их не светился я выясни здесь может быть а он на тонаке накину... он в меня стрелял на, на кимпе, да? на кимпе да. господина я не вижу ее нюхай. это не куда ты летишь 113. у меня оказался фугас заряжен то на мать я а все меня уже убили да не нахуй. тут все уже. Да да, давно бы так. Я ничего не могу понять, они выходят. А, у нас е третий спит. Справа все плохо. Вот всему понятно, у нас 50-й на центре выходит прям. прямо. Если бы там он выходил, он бы в и получил. То он прям выходил. Он как меня. -то здесь? У нас что там полопали, да? Просто вышел сто двадцать первый. Просто вышел. Ну, все, у нас тунал начался. Спот я не вижу. Нормально мы тут стали. Мони третий проснулся. Нан. Оно спало. Главное, чтобы проснулось. перво просто карается блять и а как этому тогда ли поджаться, блять ну, вон там еще один Всё, пока стерва вот ну, так тупить я блять не знаю зачем все она стрелял что отлично без урона блядь. Ну да, кад 91, да, тоже пора. Или четвертый. И есть проведение. Иры. был рез. давайте убивать. один пошел ты постанови в топнуть ну да ну да да ебись это хуй просто два ствола мне дала блять Первый колесо Это тут а этот Алабана стоит. Ага. Влажный такой калобанов кто влажного Колобанова заказывал я а у военов нету а ремки-то Нет. нету блять сейчас тоже прилетит. это или этот задний суппрыгнет Мел мелкого найти. Да, есть такой момент. Где его искать так? Который не светился. Это у нас что за танк? У тебя есть еще А, это еще и 105-й. Да, с двумя патронами, чувак. Может, спит? Не, он вот отсюда работал, поэтому. Он работал по стерве. Чего ты взял? Ну, урон подходящий был. Ну, мне показалось так, что по 300, по 400... См. Я еще не слышу выстрелы нормально, блин, полноценно, сука. Мне это пиздец как добивает. Может, выстрел тебе надо поднять? У меня нет, у меня вот, я тебе говорю... Нифига себе. Этот спит, походу. Ой-ой-ой, маневрируй. Охренеть Это он блять, делает, ой, блять, ну сложный же геймплей нахуй Сложный геймплей, блять Только что продемонстрировали Просто, блять У него даже, сука, ствол не был довернут нахуй Это пизда просто плюнула, блять На 600, сука Уебище, блять Я, сука, херею, если он не спит Потому что мне вот эти вот такие хп, которые нужны были, блядь. Он, он не успеет. Нет, он не успеет. Он стоит где-то в кустах. Прямо, блин, день, прямо перед тобой. Может перевернулся? Ну, ну, может. А что принялся где-нибудь внизу? Я свечусь. Откуда, блядь? Непонятно вообще. Он мог перевернуться где-нибудь вот тут, прямо перед тобой. Мог? Да, он тут где-то. Пошли искать, хули, не знаю. Может, что, тут где-нибудь в кустах лежит? Ну, возможно, я пытаюсь найти. И фокусник, нахуй. Ну, по, по всей, по идее, он тебя должен убить уже, да. Да? Ну, он где-то осветил тебя отсюда. Блядь, из-за задевательства какой-то нахуй. Или у него ХП на самом деле очень мало. Ну откуда у него ХП мало? Он бы меня убил уже сто раз у тебя есть еще а он вы он ушел ну, вот тебе мокрого колобанова как ты говоришь просто подарок да. причем на этой же технике 2 угу. колобанов то все по-честному что там 7-8 косарий до марсов 9 ну есть маленькая 15 колобов там сколько? Мастер фломастер Ну понятно А ч у них алтышка вылетела или сама вышла что ли ну, а команда да Команда у нас охеренная блять. Пошел покурить просто и все. Я а, погоди, я чувак посмотрю. А с а, да, колобанов. Ну неплохо, ч.